И снова Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 7 июля и традиционный вечерний обзор событий на фронтах Украинской войны. Начинаем его с Харьковского направления. Здесь вторая половина дня была отмечена тем, что российские войска нанесли новые мощные ракетные удары по военным целям в районе города Харькова. То есть продолжается выбивание украинских позиций, выбивание тех мест, где сосредотачиваются украинские вооруженные силы. И это приносит, повторяю уже неоднократно, очень большие проблемы для Харьковского гарнизона. Да, я понимаю, что жителей города это тоже кошмарит, но именно эта тактика выводит в ИСУ себя, Потому что, по сути, российские войска, не неся никаких серьезных потерь, наносят большие потери своему противнику. И самое важное, что при этом киевские войска не могут покинуть город Харьков. Для них он в западню. Они не могут покинуть Харьков, потому что это второй по значимости город страны после Киева. Итак, с Харьковским направлением понятно, что у нас происходит южнее. На славянском направлении российские войска проводят штурмовые действия в районе Краснополя, в районе Южней Долины. То есть здесь идут постоянные обстрелы, работает авиация, пёки. То есть идет перемалывание украинских вооруженных сил, но четко однозначно контроль над этими населенными пунктами, пока у российских войск нет. Украинские войска пытаются удерживать эти позиции, потому что, еще раз напоминаю, это последняя удобная позиция для обороны Славянска с этого направления. Дальше все идет вниз, начинается низина и, соответственно, украинским вооруженным силам обороняться здесь будет намного труднее. Переходим дальше в район Северской. Здесь тоже произошли накануне значимые события. Российские войска, как мы помним, вчера взяли населенный пункт Спорный. Что здесь еще происходит очень важно. Здесь уже на протяжении нескольких дней отмечена новая тактика действия украинских подразделений. Суть ее состоит в следующем. В населенных пунктах оставляется заслон. Основная же линия обороны находится в лесопосадках вокруг. Соответственно, если российские войска заходят в населенный пункт, они попадают в огневой мешок, сразу идет украинская контратака, соответственно, позиции украинское подразделение свои сохраняет, наносит противнику потери, ну и таким образом решает свою главную проблему – колоссальные собственных потерь на фоне минимизации потерь противника. Эта тактика довольно быстро была раскушена российскими войсками и сегодня населенные пункты, которые в целом на самом деле Григорику можно было же попытаться взять, как и Верхнекаменская, работают в первую очередь не по населенным пунктам, а по их окрестностям, то в целом ничего принципиально для российских войск не изменилось. Просто работа артиллерии немножко затруднена. Но с учетом того, что происходит сейчас по этому направлению, я думаю еще день-два и эти населенные пункты как Верникаменска, так и Григоровка будут взяты. Ну и далее наступит час Северска, потому что Северск будет уже плотно окружен с трех сторон. Ну и самое логичное для украинских вооруженных сил покинуть этот город, чтобы нести лишние потерь. Что пока выберет украинская команда непонятно, потому что господин Залужный получил хороший в от Зеленского за то, что он, ну, по мнению Офиса Президента Зеленского, очень рано дал приказ на отступление с лисичанцев хотя украинские, как мы помним, вооруженные силы оттуда уже сами по себе побежали. Но сегодня Залужного делают здесь козлом отпущения. Ну и, соответственно, предложение Залужного оставить Северск, который он уже изложил, тоже берется штыки руководством Офиса Президента и лично Зеленским. То же самое в районе Верхнекаменской. Вообще, вот эта вот и дуга, которая сейчас образовалась от Северского Донца до Бакмута, здесь идут интенсивные боестолкновения. Причем вчера, когда российские войска Луганская народная милиция пошли в атаку в районе Углегорской ТЭС, командование Вооруженных сил Украины понимает, что ситуация для их гарнизона на Углегорской ТЭС и на Луганском критическая, бросилась Здесь свой оперативный резерв, батальонная тактическая группа, усиленная танками, пыталась контратаковать. По направлению к Углегорской ТЭС здесь произошло очень жесткое кровопролитное сражение. Прорвать полублокаду Углегорской ТС украинским вооруженным силам не удалось, тем не менее они добились успеха. Сегодня населенный пункт Вершина полностью под контролем украинских вооруженных сил, но, как говорится, самые главный результата они добиться не смогли. Углегорская ТЭС до сих пор блокирована и здесь надо большое спасибо сказать ЧВКшникам-Вагнеровцам, которые отбили эту отчаянную атаку ВСУ, понеся при этом довольно значительные появление. Вот такие события вчера и сегодня происходили, происходят на этом самом главном направлении. На других направлениях относительная затишье там действительно идут бои, попытки улучшить свои тактические позиции. Но пока в целом это все не сказывается на основном театре военных действий. Ну, единственное, что сегодня стоит отметить, это сегодня утренняя новость о том, что рано-рано утром украинские военные высадились на остров такие Змеины и водрузили там свой флаг. Правда, после этого по ним был сразу же нанесен авиационный удар, что привело ровно к тем же последствиям, как и установка вот этого пограничного столба, вы помните на границе Харьковской и Белгородской областей, когда та группа, которая вышла на установку столба, понесла очень большие потери. То есть вылазка в ровно те же самые последствия. Группа, которая высадилась, понесла потери и ушла. Пока на сегодняшний момент остров Змеиный покинут всеми сторонами конфликта. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.